Привет дорогие друзья, с вами клан Криптошарк В этом видео у нас на обзоре интересный проект Это у нас софт Link, получается Синтетический актив Привязанный получается к чай Link. В общем, что мы здесь имеем У них тут красиво все пишется Типа Работает Скажем так На спрос Ну то есть как и везде Спрос порождает предложение Связано как у нас одна монетка Softlink привязана получается к Chainlink. То есть это одна десятая Chainlink получается. В общем, давайте сейчас разберемся, как это все работает, что на данном проекте есть интересного. Ну, в общем, сейчас, как обычно, по всему пройдемся, пролетим. Это у нас валюта с эластичным, получается, предложением там как обычно начинает рассказать как у них все хорошо ну в общем идем далее как вы видите вот что здесь мне больше всего нравится никакой произвольной печати денег здесь нет это уже как вы понимаете это уже очень хорошо и получается программно сама преобразовываю допустим то количество монет на увеличение или на уменьшение предложения то есть смотря какой спрос такое количество монет там типа как бы в день выпускается уже довольно таки интересная такая замануха получается а, в общем все действия команды а, то есть все на блокчейне эфириум построено, то есть открытый исходный код можете зайти сюда все посмотреть как все прописано как все настроено ну я думаю, как обычно, тут быть не должно. А, полностью открытый и прозрачный проект. У них также, говорят, агрессивный маркетинг. То есть они, а, скажем так, активно настроены на развитие своего проекта, чтобы он развивался очень-очень быстро. И что еще интересненько. Получается, стартовая рыночная категоризация была у нас а, полмиллиона долларов. И здесь есть такие моменты, как можно а, отправлять монетку на этот, скажем, образно, как суточный залог. Я вам сейчас об этом немного позже расскажу. Это у нас получается, называется гейзер, там у них такой прикол. А, в общем, здесь показана поставка. Сам этот же гейзер, про который я вам говорил. Как будут распределяться токены. Первоначальная поставка 250 тысяч. А, на Uniswap они уже есть. А, также рассказывает то, что у них постоянно там новые обновления. И, и они дают отчет о своей проделанной работе. Это и так понятно. Как бы, в принципе, молодцы, что они так этим занимаются. Вознаграждение за ликвидность. Это типа как стейк у нас. Образно старыми словами, если это взять. Входим там, допустим. На гейзер, на юнисва Покупаем токены Потом их заливаем в гейзер И посуточно у нас начинает капать Дорожная карта, вот что самое интересное Еще, как вы видите Как она интересно преображена Здесь, не так, как там кто-то рисует Допустим, один, второй, третий месяц Там четвертый, либо по кварталам Пишут и здесь написано, как бы по дням Проект только запустился И у них дорожная карта Совместно с проектом, получается, начинает двигаться, то есть как бы она сейчас коротко у нас обрисована и начинает, я как, так понимаю уже просто сама себя рисовать. Не, я думаю, конечно, не по любому добавить какие-то планы на будущее, но такое надо посмотреть за эти моменты будет. Ну самое интересное то, что проект свежий, он уже нормально так ворвался на Uniswap, вам скажу. Можно опять же посмотреть исходный код смарт-контракт глянуть как там что там белая бумага есть а, все ссылки также дискорд там телеграм твиттер это я все добавлю также там а, типа какая-то каса ответственности внизу пишется но ну, такое хоть где-то пишется уже хорошо получается белая бумага белая бумага читать не перечитать как вы видите здесь пунктов я не знаю 18 страниц у нас выходит поэтому кому интересно можете ознакомиться потому что видео я это вставлять не буду это очень, -очень много времени займет попадаем мы на этот момент подключаем кошелек не знаю у кого метамаск MetaMask. MetaMask, там еще какой-то другой есть я не помню а, в общем можно поставить на изъятие то есть сначала заводите депозит Также здесь показывают Идет расчет Если прочитать там Можно на 60 дней завести там На 1 день можно будет денежку закинуть И сразу рисует процент То есть помимо того, что купил-продал Можно заработать Хотя у них цена подлетала до 40 долларов за монетку Сейчас она упала Нормально так упала Даже если просто сейчас купить Уже можно будет на этом помпануть нормально ну и, конечно же, можно будет потом внести, посмотреть статистику. И, как видите, всего депозитов на миллион с лишним валюты накидали. Круто, конечно. И продолжительность программы, там сколько дней осталось. В общем, надо пробовать, надо с этим вопросом позаниматься. Сейчас я на кошелечек себе денежку залью, куплю себе монеток и поставлю. Мне интересно, как оно будет под этим множителем все это множится и зарабатываться в принципе интересно есть на coingeco точно так же вот, видишь, сейчас 14 долларов цена за монетку а пик у них был ну, почти 40 долларов как я говорил объемы за сутки сразу э, прорисовываются точнее мастер кап по проекту объемы за сутки там можно полистать ну и тому подобное. То есть, ну, объемы за сутки здесь уже довольно-таки неплохие прилетают. Как вы видите, 7 миллионов объем. Я думаю, не каждая монета может себе такое позволить на 7 миллионов за сутки наторговывать. Поэтому проект реально, блин, крутой. Ну и как я говорил, видите, были падения-падения. Сейчас даже просто купить. Я думаю, нормально можно будет. Чисто купил, потом продал, уже нормально прикурил. Хотя бы даже X2 сделать-то вообще за глаза уже будет. Что у нас дальше? Uniswap. Это я для себя так присматривал. Там, допустим, если мне сейчас выйдет на 5 эфира, сколько это будет у меня монеток, чтобы их потом куда-то же распределить, там, в тулите, я не знаю. там, Либо просто придержать пока что. Точно так же через Metamask подключаемся. Ну и в принципе все. И по есть у ребят Twitter, довольно-таки неплохо раскрученный, там уже почти 10 тысяч читателей. И как посмотрите, нормально так, скажу, аудитория это все воспринимает, нормально они здесь как бы двигаются. Видите, у них тут аэродроп какой-то там был а, опубликованный на 23 августа. То есть они сейчас походу добавят аэродроп на половиной тысячи монеток. Так что можно будет даже в этом принять участие и опять же... Пускай немного, ну денежку скажем так, подскосить Можно будет сорвать Я думаю, ссылку на Telegram сейчас показывать не стоит И на дискорд ее просто оставлю в описании Ладно, ребята, тогда Напишите, может кто-то знаком с этим проектом Но он совсем-совсем свежий Кто не знаком вообще, кто Что думает по поводу данного проекта Как вы думаете лучше На нем заработать, как лучше развиваться В общем Пока что вот так вот ну а на этом у меня все, давайте ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.